Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я Интересный, и сегодня мы продолжаем играть в мини-игры на разных серверах. Сегодня мы играем на сервере HVMC, который находится на версии Майнкрафта Windows 10 Edition. Сегодня мы поиграем в такую игру под названием Death Run. Ну что, давайте начнем. Вот, и начинается наша игра. Это слишком неожиданно. Для меня было, что мы такие маленькие. Но все равно. Там два маника, которых нас хотят убить. Но мы не должны им позволить этого сделать. Так как... Ах, ты думаешь. Ах. А некоторые пробежали, потому что они сэкономили себе вот эту штуку. А я не сэкономил из-за того, что я прошаренный в этом деле. Ну, поэтому... Сэкономил, поэтому мы просто так пролетим. Ну, конечно, вот... В маленьком теле вообще неудобно играть, так сказать. А, и я вот здесь умер. В маленьком теле вообще неудобно играть, э, честно скажу, потому что в большом ты хотя бы видишь блин, больших участников, а в маленьком вообще не видно ничего. И мне даже неудобно вот так прыгать с маленького. Либо я как-то это сделал. Потому что я записываю уже, наверное, второй раз, и поэтому, наверное, где-то что-то нажал, и уже мне включилось. Либо такой режим. Подскажите мне, пожалуйста, кто может? И вот сюда надо прыгнуть, самое главное. Так, здесь мы не можем здесь ничего нажать, потому что я не люблю. Мы здесь упадем тупо и все. Так, а вот тут уже можно будет сейчас нажать на наше перышко. Видите, они тут взрываются. А, я не паркур паркурмастер, конечно. Блин, плохо. Ай! А я не запомнил. Подождите, у меня просто я только пришел и передо мной только. Блин! Передо мной это же исчезло. Вот, вот эта штука меня бесит начинает, когда здесь путь э, так не виден становится. Но самое главное, что мы должны выглядеть Все равно, ну, хоть какой-то, но место занять. А, блин, зачем я так сделал только? о по поднеслись, понеслись, прыгаем. И у нас еще никто не успел ничего занять. Может, я буду первый? Ах, блин, нет, не буду первый, наверное. Потому что я так как дурак слился. Ай, блин. Да, все, первое место уже занято. Так, а что здесь? А? Магия не Хоббарца. И я занял шест... пятое место. Ребят, но ну, пятое место нас не должно волновать, поэтому мы заходим на нашу новую игру. Вот и началась наша новая игра. Мы опять маленькие. Но мне кажется, вот эта штука. Ладно. Да. Ну легче маленьких включить. Мне сейчас понравилось с маленькими, типа ты их не видишь. Так, давайте падаем быстренько и гонимся. Зеленая штучка здесь должна быть, эта штучка быть. Вот это и вот это. Прыгаем. У меня перышка. Ай, ай. Не в ту сторону. Да меня бесит вот здесь. Почему вы не можете просто сделать? Почему не могут сделать просто, чтобы мы могли идти вперед? Они должны еще в какую-то сторону поворачивать. У меня вот это, честно, начинает бесить типа ты должен еще по их правилам бежать давайте просто прямую дорогу сделайте и вы и все это что миллион рублей стоит <свят> нынче так главное чтобы здесь стенка не появилась так здесь пока что никого нету но мы бежим потихонечку потому что мне кажется есть тактика что типа ты вначале, хоть ты будешь и медленно да бежать но под конец сейчас могут там кто-то сольет тупо и под конец ты можешь спокойно выиграть. Что у меня даже было когда-то такое, что типа я медленно-медленно бежал, бежал. И вдруг под конец выиграю. Первое место занимаю почти второе. Так, ну давайте сейчас. Мы уже взяли... Так, вот это, это будет последнее испытание. Это я точно знаю. Ай, блин, я тут сливился. Ну блин, а я... сейчас только третье место, если возьму. М -м -м -м. Даже не третье. Ай. Так по-тупому слиться Пятое место Опять мое Ну что, ребят, давайте, давайте сыграем еще В несколько игр Вот и начинается наша новая игра Я вообще хочу стать вот ими Вот этими жалкими Людишками, которые хотят нас Переубивать всех Но я думаю, это не будет Никак это будет не сделать Нет, это можно будет сделать, конечно Потому что я уже один раз ими же и ставал. Но, но, но, но, но, но, не очень было, мне понравилось ими быть, потому что, типа, ты, та, ты должен быстро следить за ними, типа, людьми, как они бегают, да, чтобы их успевать за ними тп, тп, вот так делать все время, а ты так будешь не успевать, и все, и ты тупо сливаешься из-за этого, из-за того, что, типа, ну, как вам сказать, да, блин, как у... почему они эти перочки-то свои не используют? Здесь главное не взорваться. Вот рядом нельзя здесь стоять. Это я знаю всегда. Вот это я знал. Всегда что рядом с этими штуками вставать никогда нельзя. Потому что они тебя тупо... Вот тут... А, тут за... сделано оно уже. Так, вот эта игра... Блин, вот здесь я всегда почему-то сливаюсь. Всегда. Хотя я могу попасть, даже на эту штуку всегда попадал. Вот так пробегаем, пробегаем, пробегаем, прыгаем. И тут у нас такая штука. И тут э, вода у нас. Здесь надо было пронеслись успеть и все. А, тут и все. Можно. А, гадина! Зарвал-го! Га. А почему я же отлетел уже от него? Почему я взорвал? А это конец, что ли? Если это конец, я буду орать. А, нет, это не конец. Еще пока что. Здесь кто-то открыл эти штуки. Но, да, вот тут уже рядом конец. Я чую. Потому что звук такой был. Конца именно. Да, вот тут конец, у меня третье Место, мы прошли это за Почти за 2 минуты, ну, ребят, это не серьезно, Это несерьезно Новая игра и опять Потому что я обычный бег Обычный человек, который Бежит на всю эту карту Так, давайте вот эту штуку Проходим, здесь быстрее Пробегаем, и тут у нас Главное Не взорваться, вот здесь самое главное Это не взорваться, вообще никак Ай, блин, я тут по тупому умер, но это капец. Но это капец, ребят, ребят. Надо было просто не в ту сторону я повернул и все. Типа, здесь надо всегда поворачивать в ту сторону. Всегда заранее все смотреть, как оно и должно быть. Ах, а, нет, не слился. Ну, сейчас солюсь по тупому. Но повезло, нет. Так, здесь ничего нету такого пока что. Здесь все задействовано. Уже. Но здесь я умер. Почему? А, а что я здесь? Я тупо не допрыгнул, что ли? Да, я тут тупо не допрыгнул. И вот тут. Оп. И кто-то там что-то сделал. Та... Ага, шарлатан, ты думаешь? Я пойду... Они меня взорвали. Это было неудобно. Это было по читерскому приему. Но... О, блин! Да блин, я уже засек уже почти эту территорию. Так, все, я уже не стану никогда первым, потому что первым уже стали. Первые уже там есть люди. Но это конец, что ли, как я помню, или нет еще? А, нет еще. Я думал, конец почти. Да блин, а он меня водой залил. Да блин. А. Ну все, я, ребят, здесь опять. Я уже даже своего пятого места не беру на этой карте. Ну все, пошел зубов. Я взял восьмое место, ребят, восьмое место. Ну, значит, не наша судьба выиграть ни в, в одной из этих игр. Ну что, ребята, что я могу вам сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, посмотрите прошлое видео на моем канале, посмотрите позапрошлое видео на нашем канале. Всем удачи и всем пока. With girls with the nails done. <laughs>